Наша нация, какая бы она ни была сейчас, в каком бы она ни была страхе и апатии, не прощает военных поражений ни великим князьям, ни великим княгиням, ни царям, ни генсекам, ни президентам. Вы все-таки сказали, наша нация, россияне. То есть вы, как россиянин, воспринимаете ситуацию Я русский. Я русский и воспринимаю ситуацию близко к сердцу. Мне не хочется быть россиянином, а русскость не выковыришь никаким гвоздем. Если абстрагироваться от ситуации и посмотреть на нее, как вот европейцу. Вышли города, Москва не вышла. Ну, по большому счету, если без В назов... страхи. В... Во-первых, полный холодильник, во-вторых, винтит жестче. Все. все... Абсолютно точно, это просто замедленного действия механизм. Если даже не произойдет смены власти, как, например, после поражения в Японской войне, то десакрализация будет совершенно чудовищная. Ты кто, Акела? Ты Акела или ты Брателла, или ты кто, кто ты вообще в Кремле сидишь? Ради чего это все было? Ради чего эти гробы пришли? Что ты такое там победил? То есть у простого народа будет... гречка была X, стала 2X. Кто ты такой вообще? Что ты сделал? Okay. Нет, там будут другие вопросы. Обиратель емели Русских подбросил монетку, а она упала третьей стороной.